Как вы отдыхаете, что вас делает по-настоящему счастливым? Меня по-настоящему счастливым делает мой видеоблог. Я скажу честно. Как мы отдыхаем. Как мы отдыхаем. Ну Как мы отдыхаем, ну конечно же, я же не говорю о том, что мы не говорим о людях, которые делают тебя счастливым. Да, да, все.